С вашего позволения, коллеги, переходим к третьему вопросу, который бы я так четко, поскольку он со слов был, да, о деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Нет смысла, собственно говоря, нам подключать Санкт-Петербург, поскольку уже все столько раз переговорено, то есть там, собственно говоря, особо выслушивать уже и нечего. Это та тема, к которой мы вернулись. В любом случае обещали вернуться. У нас мы предполагали рассмотреть и поставить точку гораздо раньше, но так складывались объективные обстоятельства, что этого сделать мы не смогли раньше, чем сегодня. А, то есть... Как вы помните, что у нас эта длинная эпопея длится уже, ну, фактически, то, что касается избирательной системы города Санкт-Петербурга, любимого нами всеми прекрасного города. фактически, мы, с начала нашей с вами деятельности. И что мы видим уже на основании того опыта, который у нас есть, что меняются председатели, а суть работы остается прежней. Значит, проблема не просто в смене председателя, а проблема гораздо глубже. И на мой взгляд, я так понимаю, что многие меня поддерживают, мне раз это обсуждали, это выходит далеко за пределы даже самой избирательной комиссии. Но... В данном случае в нашей компетенции именно оценивать деятельность комиссии. Ну, напомню, что мы неоднократно высказывали претензии разного рода. И вот неоднократно могли бы принять какие-то радикальные решения. Мы этого не сделали. Потому что мы хотели именно этот состав комиссии под этим руководством, ну, собственно говоря, я бы так сказала, осуществляли принуждение к действиям, да, вот своими шагами, когда мы приняли постановление о неудовлетворительной работе комиссии по итогам. Муниципальной компании в прошлом году. Я не буду рассказывать предысторию, в преамбуле все есть. Я думаю, что все мы уже наизусть знаем. Стоит только, да, если говорить о муниципальной компании прошлого года, только достаточно озвучить такие названия, как Сергиевская, Черная речка, Озеро Долго, и все, и уже все понятно становится. То есть вот мы не махали шашкой, хотя. Наоборот, настроивали сами, настраивали комиссию на то, чтобы были целенаправленно и последовательно во всем разобраться, тщательно проанализировать ситуацию. Ведь надо честно признать, в самой составе комиссии, я сегодня очень сильные профессионалы. Это не просто люди, которые там непрофессионально поступают. Сильные есть профессионалы. Просто вопрос в том, и я неоднократно об этом говорила, на что направлен был профессионализм некоторых членов комиссии. Вот в чем большой вопрос. Судя по тем результатам, которые мы с вами имели. Вот у нас поручения по итогам единого дня голосования прошлого года были даны городской комиссии с негативной оценкой их деятельности. Что получили в ответ? Формальные отписки о выполнении поручения. Формирование новых комиссий из полностью дискредитирующих себя людей, это практика, продолженность. Фактически можно сказать, что эффективная работа городской комиссии по данному направлению, ну, я не знаю, если велась, то очень плохо. Это еще далеко не все. Настоящим апофеозом стала ситуация вот о прошлых всех наших претензиях, по которому мы с вами дважды принимали постановление о неудовлетворительной работе городской избирательной комиссии, я сейчас напоминать не буду, вот, кроме того, что я сейчас вкратце сказала, Я сейчас остановлюсь на последней штрихе, ну скажем, по последнему аспекте, который дает нам право поставить жирную точку. Вот этим эпофиозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу номер 21. Хочу напомнить, что эти выборы должны были изначально состояться 7 июня нынешнего года. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией они были отложены. Да, на тот момент проводить выборы было небезопасно, все это было понятно, и естественно мы с пониманием к этому отнеслись, поскольку выборы откладывались в других регионах. Но это же не означает, что выборы вообще теперь не нужно проводить. А что мы видим, если все других и других субъектов Российской Федерации а, все сделали так, как положено, по закону. А, вместо, а вот в Санкт-Петербурге, вместо того, чтобы принять решение о возобновлении избирательных действий и провести выборы 13 сентября, а для этого были все основания, городская комиссия, можно сказать, в последний день я так понимаю, для подстраховки. Направляет письмо в Центральную избирательную комиссию с просьбой разъяснить им, что делать с этими выборами. Пишут люди, которые прекрасно знают. Вообще-то, еще раз хочу сказать, очень высокие профессионалы, которые прекрасно знают, что делать надо было с этими выборами. Но они пишут нам в последний день. Мы получаем это письмо к обеду, наверное, да? в тот же день, оперативно, направляем ответ. Это была пятница. Успели мы оперативно до 6 часов в пятницу оправили им ответ о недопустимости безосновательного уклонения от возобновления действий по подготовке выборов и ждем соответствующей реакции со стороны городской комиссии. Что мы получаем? Получаем, что наступает 13 сентября един день голосования. По всей стране выборы проходят, но только не в Санкт-Петербурге. В итоге, коллеги, как минимум 6 кандидатов и более 70 тысяч избирателей были полностью лишены возможности реализовать свои избирательные права на указанных выборах. И сейчас, поскольку уже истекли сроки, когда в принципе могло пройти голосование на этих выборах, уже можно гарантированно заявить, что восстановить нарушенные права этих граждан в данном случае невозможно. В такой ситуации мы, как комиссия, осуществляющая контроль за соблюдением избирательных прав граждан, уже не можем дальше бездействовать. Мы максимально дали шанс этой комиссии, взяли на себя всю ответственность. Если дальше мы будем закрывать глаза, то уже на нас граждане имеют право подать суд за бездействие. Все предыдущие проблемы, которые мы с вами не раз обсуждали, ну и вот этот случай, недопустимые нарушение закона, свидетельствует о том, что комиссия как не делала, так и не делает тех выводов, которые мы все от них ожидали. Поэтому нам сейчас остается лишь в очередной раз признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной, выразить недоверие ее председателю Виктору Александровичу Миненко. Я вам еще вот приведу маленький пример. Вот еще вчера, вот даже вчера они провели заседание, шел вопрос о формировании комиссии, итог, да, итог вот как они формируют комиссии это вот тенденция я э, скажу э, на примере э, вот я просто вот я прям выделю на абзацы с постановления но обширная мы его она обширная да. там мы напоминаем во всей предыстории. вот Центральной избирательной комиссии неоднократно указывалось на имеющиеся серьезные претензии к работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обеспечению приоритетного права на назначение в состав формируемых избирательных комиссий кандидатур, предложенных парламентскими партиями, а также партиями, выдвинувшими в списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательное собрание города Санкт-Петербурга. Указанное в первую очередь касалось участия Санкт-Петербургской избирательной комиссии, формирования избирательных комиссий муниципальных образований. Однако сейчас аналогичная проблема начинает возникать и при формировании территориальных избирательных комиссий. То есть, что происходит? Мы с вами после этих скандалов бесконечных не муниципальных выборах провели... Огромными усилиями добились того, что у нас стали формироваться, да, заменять вместо муниципальных комиссий территориально-избирательные комиссии. И жесткие требования выставили по принципам формирования, что туда не входили те люди, которые раньше были, скажем... Ну не хочу говорить слово увлечены, но во всяком случае принимали участие в тех или иных нарушениях и неправомерных э, действиях. Все продолжается. Нарушается этот принцип по поводу представительства э, в комиссиях партий э, парламентских, но и партий представленных в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ничего не меняется. Если исходить, вот, и, я говорю, вчерашнее заседание, это только подтверждение тому, что если комиссия в данном составе продолжит работу, вот в этой же логике, а только в этой, да, вот в которой они сейчас работают, то я со всей уверенностью, со всей ответственностью, и, как я понимаю, мои коллеги меня поддерживают, заявляю, что комиссия в данном составе не способна и не сможет провести на требуемом уровне выборы как в Государственной Думы, так и в законодательное собрание Санкт-Петербурга, до которых осталось ну, чуть меньше года, если, если все будет, ну, скажем, если будет проходить именно единый день голосования в сентябре, уже меньше года. Я зачитаю постановляющую часть, которую я предлагаю выразить. Так, В связи с уклонением от возобновления действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Заднокодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу номер 21, повлекшим за собой нарушение избирательных прав кандидатов и более... Чем 70 тысяч избирателей одномандатного избирательного округа номер 21, признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительную. Третий нет. Пункт 2. Выразить недоверие председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко. Опубликовать настоящее постановление в социальном печатном органе. Коллеги. Вот я сказала о том, что наш печальный опыт по смене просто председателя, вот это третий раз, да, он, в принципе, мало что даст, если придет новый человек в эту дискредитирующую себя систему. И предлагая это постановление... Я полагаю, что будет честно и ответственно со стороны не только председателю комиссии, которому я, вот, ну, если поддержу членов Центральной избирательной комиссии выразами доверия, но и заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии, руководящему составу комиссии, ну и многим членам комиссии написать заявление по собственному желанию, и дать возможность сформировать современную дееспособную избирательную комиссию великого города, который это заслуживает, чтобы у нового состава комиссии, без этого бесконечного шлейфа, негативного, со всеми вытекающими последствиями, была возможность за это время, почти год, войти в курс разобраться, навести порядок, очистить, оздоровить эту систему и подойти к компании, крупной избирательной кампании во все оружие, А мы поможем. Я считаю, что это было бы единственное ответственное решение. Уважаемые коллеги, если у вас э, есть что дополнить, выступить, пожалуйста, предложить... Да, Николай Владимирович Левич, пожалуйста. Уважаемый Лольцана, что касается констатирующей части, то мне кажется, она достаточно аргументирована, объемна, информативна, затрагивает целые пласты многогранной деятельности городской избирательной комиссии и в целом избирательной системы. Города Санкт-Петербурга, при этом акцентируя внимание на неконструктивной деятельности, а также и бездеятельности в отдельных случаях. Но что касается констатирующей части, ваши благие Пожелание написать заявление по собственному желанию значительной части состава нынешнего городской избирательной комиссии у меня вызывают большие сомнения в реализации, поскольку опыт четырехлетнего общения с этой комиссией, ну в общем, дает основания примерно представлять себе что та часть членов комиссии, которая, по сути, и обеспечивала принятие большинством целого ряда малополезных для гражданского общества решений, очень в отличие от Михаила Анатольевича Попова, скажем, да, для которого понятие чести значит, оказалось достаточно значимым. Вот, есть сомнение в том, что они напишут такие заявления. И какие у нас есть возможности более жестким образом высказаться после такого 13-страничного перечисления? Всех отмечаемых в последнее время недостатков для того, чтобы все-таки побудить людей, если у нас нет возможности административным образом значит, их лишить такой, такого статуса, да, то по крайней мере может быть публичным осуждением ну так сказать создать, создать такую обстановку в которой их пребывание в, этой, в этих должностях ну, было бы невозможно я, я так мучительно подбираю слова потому что для нас в общем такое решение тоже немножко неожиданно как говорится долго готовились к нему но, но вот формулировка мне кажется слабовато Александр, может быть, вот кто-то еще подключится к мозговой атаке, да. чтобы, чтобы нам как-то высказаться более, более жестко и категорично. вы знаете, Николай Владимирович, здесь есть определенная коллизия, когда вот то, что здесь написано при всех наших негативных эмоциях. Более жестко нам уже высказаться сложно. Единственное, я вас услышу, думала об этом, может быть, давайте подумаем, добавить то, что я предложила, просто сделать там пунктом третьим. Рекомендовать в связи с признанием Центральной избирательной комиссии за систематически скажем, я не знаю как, ну и за, скажем, работу комиссии недовлетворительной, предложить членам избирательной комиссии досрочно сложить в себя полномочия. Вот это давайте все-таки забьем это в постановляющую часть. Если у нас остается, останется еще один инструмент, я так полагаю, что вообще-то и руководство города не должно безразлично относиться к тому, что там целый ряд условий, которые выходят далеко за рамки комиссии. И предлагая это постановление, я надеюсь, что в конце концов исполнительная, и законодательная власть всерьез обсудит то, что происходит в избирательной системе города, Посмотрим, что произойдет по итогам этого постановления. В крайнем случае у нас есть возможность подать исковое заявление в суд с ходатайством о распуске комиссии. Это мы оставляем. Так вот, может быть, да. как-то так и сформулируем, что Центральная избирательная комиссия оставляет за собой право, ну, это лирика. Нет. Это не надо. Это я просто... Ну, да, тогда, это может лирика. быть, в публичном Все, комментарии что... по этому поводу так высказать. Наше сегодняшнее заседание – это есть уже самый основной и убедительный публичный комментарий. Уважаемые коллеги, пожалуйста. Вы согласны с тем, что третьим пунктом, да? Согласны, да? Тогда, Сергей Михайлович, вот то, что я сказала, более четко сформулируйте, пожалуйста, что предложить с учетом 33кратного выражения признания работы комиссии недовлетворительной, предложить ее членам сложить себя, да, досрочно сложить себе полномочия. Да, Сергей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, то, что мы должны принять данное постановление, для меня это лично совершенно очевидно. Непринятие такого постановления, это может повлечь, ну я бы даже сказал, какое-то даже равнодушное наше отношение к ситуации, что допустить нельзя. Постановление включать слова о суде, я считаю, чрез... преждевременным. Нельзя, это тот запасной ход, который мы должны оставить за себе, себе. и в принципе... Тот, кто ознакомится с этим постановлением, поймет, что этот ход у нас еще есть, и он будет применен в крайнем случае. Поэтому я предлагаю поддержать данное постановление. Да, Спасибо, уважаемый Сергей Николаевич. Я рассчитываю на понимание, в том числе и э, руководства города. Их не должно не волновать, каким образом пройдут выборы через год. Коллеги, могу я поставить проект постановления с тем дополнением, которым сказали на голосование? Кто за? Так, вижу, Александр Николаевич, Евгений Михайлович, да кто против? Кто воздержался? Постановление принято единогласно. Я вас благодарю.